Испанский бой Ладно, начнем? Попробуем с этим Покажу вам, как вообще играть испанские мелодии Правой рукой, без аккорда Аккорды будут, но я вам буду показывать Писто, как надо играть Не сложно в принципе, но для новичка будет, конечно, сложно это сыграть. Испанская мелодия была. Ну, пока пойдет на этот раз. В следующий раз еще очень всегда испанская.